Прямо сейчас ты находишься в последней прошлой жизни. Посмотрите, что Снег. Снег идет, падает или лежит уже? Лежит. Угу. Море какое-то. Корабли. Да. Солдаты. Много солдат. Много кораблей. Три, четыре. Это военные корабли? Да. Хорошо. Как выглядят солдаты? Что это за время? 20 век. Mm -hmm. Шанери. Это зима. Mm -hmm. Холодно. С Посмотри на себя. Как ты? В чем ты? одет Или одета? Спаги. Солдатский? Да, Шанери. Mm -hmm. Погон на плечах. Mm -hmm. ты мужчина, да? Я командир. Ты командир, хорошо. У меня подчинение люди. Хорошо. А как тебя зовут? Макс. Макс. Угу. Хорошо. А какое у тебя звание? Звезда большая одна. На каждом спога. А на каком языке разговаривают люди? Не русский. Не русский. Угу. Немец, наверное. Ты немецкий командир. Да. А что это за место? Куда вы прибыли? море. Порт. Угу. Я в порту. И там корабли, подправляемся куда-то в поход, как назвать. То есть вы уже приплыли? Нет, а собираемся. А, вы собираетесь. Ага, ага. Грузят на корабли какие-то еду. Боеприпасы? Какие-то ящики. Бегают солдаты, я стою на берегу, смотрю. Я не там, я не командую. Я смотрю на это. один из кораблей поведу я. Хорошо. А какое это время? Это Первая или Вторая мировая война? Вторая. Вторая. Угу. И что сейчас чувствует Макс? Волнение. Предвкушение битвы? Mm. Ощущение какой-то смелости, что мы пойдем, Мы пойдем туда, куда никто не ходил. Поям на север, через льду. А какой это год? Первый. Хорошо. Ты находишься сейчас в каком-то важном событии своей прошлой жизни? Что это за важное событие, в котором ты сейчас находишься? Плен какой-то. Нас развели. Я не на корабле. Ты не на корабле? Нет. Угу. Где ты находишься? Пусто какая-то, тайга что ли, деревья, но их мало, корабля нет. У -у -у. А что тебя окружает? Кто Белая снег? пустыня, снег. Ёлки вдалеке, север, холодно. У -у -у. Я замерз. Руки холодные. А кто-то рядом с тобой есть? Да. Мои солдаты. Вас ведут куда-то в плен? Нет. Я не знаю, что мы тут делаем. Такое ощущение, как заблудить в середине тайги. Я не знаю, что мы тут делаем Но впереди какие-то другие солдаты, наши враги Они бегут на нас У них какое-то оружие Даже не оружие Это даже не солдаты У них виллы какие-то А вы с оружием? нет uh -huh. у нас есть несколько оружий, каких-то не пистолетов какие-то автоматы что ли uh -huh. автоматы наверное вот uh -huh. Uh -huh. несколько и все у нас человек 10 у нас бегут наверное человек тоже 10-15 какие-то крестьяне uh -huh. даже не солдаты и у них какие-то эти или виллы, то или... ну, вот прям вот что-то острое такое. Прямо сейчас ты находишься в последнем дне жизни Макса. Попробую осмотреться. Посмотри, что происходит. Это те же крестьяне Закололи просто. Угу. За кого просто. Когда там горло и в область в груди. И сейчас жизнь Макса заканчивается. Это самый момент смерти Макса. Что ты сейчас чувствуешь, когда жизнь Макса закончилась? В горло, неприятное ощущение и в груди. Ощущение какое-то будто... такое. Но еще и боли. Я больше ничего. Ты ощущаешь свое тело? Или это фантомная боль? Я ощущаю тело. Mm -hmm. Я не должен был так рано умереть. А сколько тебе лет? 28. Прямо сейчас ты оставляешь свое тело Макс. Рассказывай, что происходит. Это черная пустота. А ты видишь свое тело? Да. В какой позе она находится? На спине лежит. Макс лежит на спине. Угу. Вижу, что убили всех солдат. У тебя, к сожалению, есть чувства? Нет. Рассказывай, что происходит дальше. И свет впереди. Меня встречают меня, любят меня что-то. Кто тебя встречает? Наставник. Берет меня за руку, и ведет вверх. Угу. Что ты чувствуешь в его присутствие? Спокойствие. Угу. Хорошо. А как он выглядит? Это мужчина, как дедушка. Точнее, как молодой, но как с бородой вроде. Причем борода большая. А какого ты цвета? Глупой. А твой наставник? Бело-прозрачный какой-то. Светлый. Не знаю, светлый цвет и все. Мы прилетели в какую-то. Место. Еще много таких же, как я. Нас много, я не знаю сколько, сто, может больше. Хорошо, тепло, уютно. никуда не хочется. А где твой наставник? Ну, он рядом, наблюдает за мной. А ты можешь спросить его, это твои родственные души? Да, почему-то заболела спиной. Mm -hmm. Я спрашиваю про спину. Я вижу поле, лошади. Я на лошади. Mm -hmm. И упал на спину. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому потом спина болит. Mm -hmm. То есть это остаточное явление с прошлой жизни? Болела всю жизнь. Mm -hmm. Я упал молодым. Mm -hmm, mm -hmm. До старости болела. Я помню это всю жизнь. Mm -hmm. Какая-то сеть, какие-то хибары, как казаки, что ли. Ну, оружие такие, мечи, так это скакать на лошади. Славник рядом? Да, он меня опять привел сюда. И ты можешь его спросить, как да. тебе избавиться от боли? Ну, сказал, кстати. А по поводу боли, возникающей в области лба и глаз, как с ней быть? Сказал, что пройдет. что ты и Оставить боль в спине в прошлой жизни. Попроси своего наставника помочь тебе в это. Оставить эту боль. Боль уходит. Боль прошла. Тебя больше ничего не беспокоит? Нет. Ты можешь спросить наставника, что тебе делать? И почему у тебя эта тяга к самоубийству? Поможет? Я сказала, что многие жизни Угу. Обрывались раньше положенного срока. Поэтому желание это прекратить пораньше. В основном возраст 20-28 лет. И как тебе с этим быть, как тебе избавиться? Пережить. Угу. Ты понимаешь, как ты нужно сделать? Ничего не делать. Угу. Хорошо, хорошо. Можешь спросить наставника? Нужно ли тебе менять имя? Если хочешь. Угу. Она на какое? Это не важно. Угу. То есть не важно то, что ты изменишь имя? Нет. Угу. Хорошо. Это просто путь, без разницы. Меня звали по-разному разумное время как mm. вы будете иметь смысл если а буду звать по-другому ты можешь спросить у наставника также почему ты ведешь себя как мужчина в образе мужчины ну, большинство воплощений мужские а почему ты в этой женщ... жизни воплотилась женщина какова цель Оп чем тебе нужно заниматься в жизни? С чего начинать? и собирать команду. Для чего? Чтобы построить огромный бизнес. А что это должен быть за бизнес? Какова цель? Это нужно хватить почти все сферы. Это что-то новое? Нужно улучшить жизнь людей, mm -hmm. поменять Техногенную сферу, сферу, связанную с экологией, когда люди не берут от природы все, что могут взять, а берут только столько, сколько им надо, а остальное оставляют. Когда они не жадничают, когда они из недра не выкачивают Все для собственного обогащения. Собственно, обогащение сейчас. И все, и ни для чего больше. Причем обогащение за счет каких-то поможек. Чтобы прекратить это. А с чего тебе нужно начинать? Что делать? Как собирать людей? Искать единомышленников, у кого такие же планы. Кто знает, что он хочет делать в плане разработок. Найти этих людей, общаться. Пусть каждый делает то, что ему нравится. Нельзя стоять над людьми с палкой. Пусть они делают то, что им нравится. Просто контактами помогать им. И получится в итоге, что объединение все сводится ко мне. Угу. Что они делают, а просто объединяю я. А как тогда быть с твоей скованностью в общении, в группе людей? Как тебе ну, расслабляться и общаться. Просит у наставника, как тебе быть с личной жизнью, когда она появится, как тебе правильно выстраивать отношения. Странный ответ. Какой? А тебе оно надо, хотелось бы. Наверное. Да, не знаю, надо ли. Ты еще не определилась. Нет. Тебе этот вопрос сейчас важен? Любопытен, но не важен. Если хочешь, ты можешь попросить наставника помочь тебе в этом вопросе. Разрешить его, так, чтобы тебя он не волновал, чтобы появился какой-то человек. Потом будет. Сейчас нет. Хорошо. А что делать с переездом? Тебе нужно куда-то переезжать или быть в России? Да, надо переезжать. На постоянное место жительства? Постоянного не будет. Я буду переезжать. Не путешествовать, как бы... По делам? Да. В разных точках. То есть, будешь собирать... Могу, и... могу а. жить где угодно. Хорошо. Это не имеет значения. Но я не буду жить на одном месте. У меня не будет... Вот именно это мой дом. И вот это вот... Мое, там, я не знаю, дело около моего дома. Такого нету. Угу. Оно везде и постоянные перемещения. Это не вызывает утомления, это нравится, это успокаивает, вдохновляет, путешествия, свобода, какой-то полет, нравится. А что тебе делать сейчас с учебой в институте? Учись, поскольку ты же уже знаешь, что делать. То есть она не мешает твоему делу. Но это все равно. Это такая обстоятельство, как дождь на улице. Как он начал опять Попроси наставника дать тебе нужный инструмент, практически нужный инструмент, чтобы избавляться от боли. Как научиться оставлять ее. Оставлять все прошлое, все, что наработано в прошлой жизни. Как от этого избавиться. Как научиться с этим справляться? Ладно, что в ближайшее время это пройдет. Спроси наставника, как он проявляется в твоей жизни. Как ты можешь это понять? Тепло где-то груди. Помню, как смутное желание действовать. А потом я либо слушаюсь этого желания. Либо правильно получается либо не слушалась как побуждение действия. действию теперь точно не осталось никаких вопросов к наставнику? пытается меня очистить всем больше снять успокоимся идти угу угу возвращаться я чистил. Хорошо, хорошо Поблагодари наставника Благодарила Хорошо, молодец вот Всем проснуться Полежи, отдохни Как ты? Нормально Боль прошла? Да. Yeah.